При изготовлении трубки для датчиков часто бывает так, что не всегда получается соблюсти расстояние между датчиками ровно 50, 100 или 150 миллиметров, как указано в прошивке. Из-за этого хронограф будет показывать постоянно или заниженные, или завышенные результаты. В принципе, эта проблема довольно легко, ну, относительно, конечно, лечится. Для этого нужно измерить реальное получившееся расстояние между датчиками, изменить его в прошивке, ну естественно, потом прошивку нужно скомпилировать и залить в хронограф. Но измерить расстояние между датчиками, ну не так-то просто, потому что нужно мерить именно расстояние между лучами, которые проходят внутри трубки. Если померить расстояние между отверстиями для светодиодов, ну или фотодиодов это может не совсем соответствовать действительности. Для этого я написал специальную прошивку, которая отображает состояние датчиков. Вот она, залита уже. Работает следующим образом. Вот таким образом показывается, что датчики ничем не блокированы. Если я засовываю туда карандаш, допустим, вот срабатывает правый датчик, срабатывает левый датчик срабатывает оба датчика. Имея такую возможность, я сделал вот такую вот приспособу на основе штангенциркуля. То есть, трубку у меня простая ПВХ труба водопроводная взята. Я взял два крепления для такой трубы. Прикрепил их к доске. К этой же доске прикрепил штангенциркуль. И теперь, для того, чтобы... А, также к штангенциркулю, для чистоты эксперимента я приделал шарик с трекбольной. Итак, дальше, чтобы померить расстояние между датчиками, беру трубку, вставляю в крепление и начинаю двигать штормный к первому датчику. Так вот, первый датчик задет. Теперь отматываю назад и медленно двигаюсь вперед, чтобы поймать то положение, где датчик срабатывает, еще назад, вперед, так, отлично, ну поскольку у меня цифровой штангенциркуль, я просто сбрасываю э, значение, у кого механически просто записывайте, эм, дальше двигаемся ко второму датчику, так, вот он, отматываю назад, и потихоньку начинает двигаться вперед, ловить момент, когда штангенциркуль задевает второй датчик. Надо аккуратно, желательно. Ну, допустим, вот он. Выходит расстояние между датчиками у меня 50,35 мм. Ну, на этом, собственно, и все.